Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим зеленую фасоль по-турецки. Для этого нам понадобится фасоль зеленая, лук репчатый, помидор, масло оливковое, сахар, соль, паста перечная из сладких перцев и немного воды. Фасоль промываем, лук нарезаем тонкими полукольцами. Помидоры измельчаем в пюре на блендере или на терке разогреваем сотейник в разогретом масле обжариваем лук в течение 5 минут периодически помешивая. Обжариваем его на среднем огне. Когда лук стал золотистого цвета, добавляем соль. Добавляем наши тертые помидоры. Если нужно, добавляем немного воды. Накрываем крышкой и тушим сорок минут. Тушим фасоль на медленном огне. Когда наша фасоль поменяла цвет, добавляем сахар, соль, перечную пасту, все перемешиваем и тушь, продолжаем тушить до готовности фасоли. Вот у нас получилась такая замечательная фасоль. Приятного аппетита!